Доклад у нас называется «Как повысить эффективность ДЛП-системы». Вот, сейчас я начну с пары скучных слайдов, таких, которые набили уже, наверное, скомину. Собственно говоря, что произошло за последние годы? Да? Удаленка, распределенная, географическая распределенность и размытые периметры. Вот за последний год доля утечек выросла 8 раз из-за этого. Вот. При этом, смотрите, по статистике Яндекса, по запросам, по категории информационной безопасности 67% занимает системы, система вот. Но при этом утечки выросли 8 раз. Вот, собственно говоря, а с чего вдруг? То есть система стала внедряться больше, они стали там более распространенными. Вот, и при этом а, все равно а, утечки происходят. Вот, но дополнительная статистика, значит, CM-сок 32%, и вот наши страшные маленькие 4 буквы, DCAP, это 4,1%. Давайте так, ну вот порассуждаем, а почему вообще это могло произойти. Основная идея всего доклада, хотелось бы донести одну простую мысль что утечка происходит не в момент пересечения периметра, а в момент выдачи прав доступа. Есть большой класс решений, который в мире уже давно распространен. Есть у Гартнера квадрант на эту тему. Более 12 лет там уже эти решения существуют. Класс решений DECAP. Вот. Это, по сути, мониторинг доступа к неструктурированным данным. То есть система, которая смотрит все, что происходит внутри периметра. Вот. Потому что наша любимая dlp системы которая вот сегодня здесь весь день, нас радует. Вот. Они говорят о чем? Что пока периметр не пересечен, нас это не касается. Утечки нет, нам все, все нормально. Такая есть фраза. Перемещение вещей в пределах офиса не является воровством. Вот, да? вот, наверное, не совсем это верно. И смотрите, у нас всегда идет речь про инсайдеров. Это люди, которые локально, легально имеют доступ к информации. А давайте так. В тот момент, когда каким-то образом файл из папки с ограниченным доступом попадает в папку с доступом EveryOne. У нас получается, что все сотрудники компании получают легитимный доступ к этим данным. Так что ли? Получается, что да, у нас все сотрудники добровольно, вольно или невольно становятся инсайдерами. Они получают возможность ну, читать эти данные и куда-то их отправлять. Как этого избежать? И вообще, как, как с этим жить? Есть миллионы файлов ежедневно, они там перемещаются из одного... Ну, как бы В рамках хранилищ, в рамках корпоративной сети есть там, тысячи учетных записей, тысячи групп, какие-то права настройки. Вот. и Все это вместе с собой, они друг с другом как-то существуют, перемещаются и живут. Вот. А как узнать -то правду, ну вот истину, где у кого к чему есть доступ, где лежат помимо тех мест разрешенных, где должны лишать персональные данные, где они еще находятся, где их копии где эти данные в общем доступе, где к этим данным кто-то дал до этого прямые права там, в обход групп безопасности, например, и прочее, прочее. Вот, собственно говоря, все эти задачи решают систему класса ДКП. Вот. На российском рынке представлены не очень широко, вот мы сейчас пытаемся ситуацию изменить. Вот. И, в общем-то, они прекрасно дополняют DLP-системы. Практически там на каждом внедрении у заказчика у нас возникает кейс, когда нам говорят, что, ребят, смотрите, DLP поймала файл на периметре. Вот. А кто еще к нему имеет доступ? Вот к нему или к его содержимому? Где он хранится еще внутри? корпоративной сети, как он перемещался, кто с ним что делал, потому что, например, он ушел от пользователя, у которого не должно быть легитимного доступа. Вот пользователь он виноват в получении этого файла или нет, или он его из общедоступного источника открыл, прочитал и отправил, потому что не знал, что нельзя отправлять, потому что у него по документам не должно быть доступа к этим данным. Вот. Собственно говоря, системы класса DECAP, они работают внутри периметра Собирают данные о инфраструктуре обо всей, об Active Directory, пользователях, группах, их правах, настройках, их там, изменения, которые делают с ними, там, админы безопасности. Вот. Также они анализируют файловые помойки на предмет того, где что лежит, кто к этому имеет доступ. И что вообще содержится в этих файлах? То есть анализируется, включая контент, и система понимает и категоризирует данные, говорит, что вот у вас здесь персональные данные, здесь банковская тайна, здесь GDPR, а вот здесь все то же самое, но в доступе Everyone. Вот. Соответственно, дальше, если мы приводим все это в порядок... Настраиваем правильно права доступа, убираем там прямые права, восстанавливаем сорвавшееся какое-то наследование, настраиваем там брошенные группы, какие-то пользователи блокируем лишних, да, то у нас DLP-система начинает жить, скажем так, более простой жизнью. То есть там, конечно, через нее тоже все-таки отправляются данные, но отправляют. Уже те самые люди, которые и по документам должны иметь доступ к этой информации, а их гораздо меньше, чем тех людей, которые имеют доступ к папкам с общим доступом. Собственно говоря, вот что нам нужно знать, да, чтобы системы жили вместе и дополняли друг друга. Да? То есть где какие файлы хранятся, что в них содержится, где находятся файлы с критически важной информацией, Объемы файлов, на самом деле огромный массив данных занимают дубликаты и старые брошенные файлы. То есть по статистике где-то от 40 до 60% процентов всех файловых хранилищ занимают дубликаты и старые файлы, которым не обращались, ну скажем, 3 года, 5 лет. Вот. И они прекрасно лежат, занимают место, плюс там киношки народ хранит. Вот. Все это отлично находится на корпоративных серверах. Сейчас вот майнеры сильно подняли цену на жесткие диски, раньше там было, там, скажем, там тысяч за 4 ТБ, сейчас 1520 20 уже. Вот, еще пройдет время, их и купить будет нельзя, так же, как видеокарты. Вот, так что, с одной стороны, вроде как объем, дубликаты, они ну, никого раньше не волновали, а с другой стороны, вот, неизвестно сейчас, что будет с объемами систем хранилища в свете вот этого всего нового майдинга. Вот. Плюс ко всему важно знать, кто владелец файлов, то есть кто их открывает, кто копирует, кто перемещает. Там Те же самые, например, чистка файловых хранилищ. Допустим, админы говорят, все лишнее, все по трем завтра. Значит, киношки все стерли, все старье стерли, послезавтра их обратно записали. Кто их записал, как их записал, но ну, в обычной жизни узнать практически невозможно. Вот. А, собственно, как работает э, система MacOS-DCAP? Э, система собирает данные из, э, ну, по сути, четырех э, таких э, сущностей. Да? Это Active Directory, все, что там есть. Это файловые хранилища. Это логи э, всех действий, файловый аудит, AD-аудит. Вот. И это почтовые сервера. То есть система смотрит Exchange на предмет того, кто чужие почтовые ящики себе подключил, кто читает чужую почту смотрит месседж-трекинг, то есть видит, что происходит с письмами, кто когда получил, вот. и в принципе частая ситуация, когда там, сотруднику говорят, почему-то на письмо не ответил, он говорит, я не получал, вот. но он письмо получил, увидел неудобно и удалил его быстренько, искал, ну куда-то там в спам затерялось. Вот. В системе можно это все увидеть легко и прямо ему показать, смотри, друг, ты вот там 14.01 прочитал, в 14.02 удалил. Вот. Поэтому, в общем, будет добро отвечать. То же самое, система мониторит все действия с группами пользователей воды и с файлами. То есть можно посмотреть, какой админ кому, когда поменял, какие права в группах безопасности. Добавил пользователя, заблокировал, включил. Можно посмотреть, как файлы перемещались. То есть файл создали, переписали, внесли изменения, скопировали. Файл в аудит все это отслеживает. Причем это все происходит в реальном времени. Вот, и когда, например, возникают массовые события, скажем, удаления, да, то есть сотрудник включил, собрался увольняться, обиделся, решил там в хранилище зачистить. Соответственно, в системе начинают генерировать события удаления, система это видит, тут же определяет, что это нетипичное поведение, вот, тут же информирует об этом там, про, по уведомлениям полномоченных людей. Плюс ко всему можно настроить, например, временную блокировку этой учетной записи. Вот. То же самое происходит, например, с вирусом шифровальщиком. Да? То есть понятно, что эта задача вообще не, не, там, не DLP, не DKP, не, не SOG, а антивирусная система. Но если вдруг так случилось, что вот в системе повалились массовые события модификации файлов, то точно так же можно, система оповещает и дает возможность там, заблокировать, остановить какие-то вот такие нехорошие вещи. Ну, несколько случаев типовых из того, с чем мы сталкиваемся. Вот, но про персональные данные в открытом доступе я уже сказал. В любой практически компании, на любом внедрении вот, э, мы видим э, доступ там, everyone у персональных данных, у каких-то там коммерческой тайны, у банковской тайны и так далее. То есть, вот, смотрите, чтобы не было иллюзий, в любой IT-инфраструктуре вот, у, вот у всех здесь присутствующих, у всех здесь отсутствующих все равно есть бардак. Какой бы то ни было, вы уж извините, что… Я так прям откровенно, вот, но это факт, с этим ничего нельзя сделать, потому что инфраструктура живая, в ней файлы перемещаются, в ней файлы генерируются, их там миллионы и миллионы за 10 там, лет работы компании, любой, на всех файловых хранилищах, ну нельзя настроить так, чтобы не было где-то каких-то копий, что-то кто-то куда-то перекладывал в папки, где им привычнее работать, удобнее работать, вот, специально, случайно. Там. Поэтому даже если вот сейчас порядок навести, вот, то спустя 3-4 месяца, еще раз посмотрев, что происходит, увидите, что еще есть над чем работать. Вот. Более того, система она в процессе работы она пополняется данными постоянно. Можно, например, на определенные папке настроить ограничения искать, что вот в этой папке не должно быть дубликатов и не должно быть персональных данных. И когда они там возникают, система будет об этом сообщать, уведомлять. Вот. И, в принципе, в системе есть вообще вкладки рекомендаций, которые, в общем-то, просто на основе своей внутренней аналитики и собранных данных, они просто вот вам говорят, вы раз в неделю запускаете, открыли, там написано, там, отключите там 20 неактивных учетных записей, проверьте настройки смены паролей, проинспектируйте права там с отключенным наследованием, проинспектируйте дубликаты. Ну и вот все, все, все что она нашла, она вам подсвечивает. и предлагает с этим что-то делать, как-то разбираться. Да? Вот. вот это, наверное, вам на фотографирование, такая взрыв-схема наших возможностей. Я на них останавливаться подробно не буду. Вот, собственно, еще раз там, в двух словах повторю, что это анализ Active Directory, анализ файловых помоек, анализ Event Log, Security Log и логов из, там, допустим, систем хранения анализ почтовых серверов, вот, и управление вот этими всеми вещами, получив их в единую базу данных. Продукт российский, продукт в реестре отечественного ПО. В общем-то, ну основной все-таки момент, вот единственный по сути главный принципиальный, который мне бы хотелось, чтобы вы вынесли, что утечка происходит в момент получения доступа, не в момент пересечении периметра или проникновение хакера какого-то, да? а в тот момент, когда человек получает возможность эти данные внутри организации читать. Вот формально в этот момент данные уже утекли. Вот если мы все будем к этому относиться так, то для систем контроля периметра будет меньше работы, вот, потому что можно будет все настроить так, как должно быть настроен, так, как написано в политиках безопасности. Часто же политики безопасности есть. А как определить, ну действительно, вот представьте, там полпитобайта данных на файловом хранилище, как его проаудировать на предмет того, где какие данные лежат? Ну так, быстро, да, и где кто куда доступ имеет в эти папки. Ну понятно, что есть теория, что вот у меня группа безопасности, вот в них люди. Вот. И вроде как там есть наследование верхнеуровневых папок вниз, а вот на самом деле там все так внутри или не так, или нужно открывать эти файлы и смотреть вручную, что, собственно говоря, с ними происходит в плане нарушения доступа или соответствия этому доступу. Вот. Понятно, что можно посмотреть, что вот мы сказали, здесь у нас папка с персональными данными, здесь у нас к ним ограниченный доступ, и вот в этой папке все в порядке. Ну здорово, в этой папке все в порядке, а в соседней а, а, а в соседние, через 10 уровней вложенности там, на, на соседнем диске, вот, кто скажет, что там нет копий тех же самых паспортных данных, которые периодически тоже попадаются. Собственно говоря, это вот завершение, да, основной итог моей мысли в том, что нужно, есть сейчас возможность, если раньше, как было, раньше вот, три буквы DLP, 10-15 лет назад, они были такими же странными для всех, когда говорили, что такое DLP. Дата, ликс, что это, кто это все понимает. Вот. Хотелось бы, чтобы контроль внутри периметра, он стал таким же важным, понятным и типовым, как и контроль самого периметра. Вот. Потому что, несмотря на то, что кажется, что там все в порядке и вроде как ну, нет проблемы, да, пока оно наружу не убежало, на самом деле проблема есть. Даже банальное подключение чужого почтового ящика и чтение почты там, ну, начальника своего, даже если человек это никуда наружу не отправляет, все равно является угрозой, нарушением. И объективно человек решает какие-то свои задачи, они рабочие, получает там какие-то плюсы, преимущества дополнительные, зная, что там будет внутри происходить. Вот вопрос на самом деле касательно совместного использования с, не только с DLP-системами. Вот, но и с другими решениями по информационной безопасности. Как Маквис ДКП интегрируется с другими продуктами для обеспечения информационной безопасности? На самом деле, как и многие продукты, Маквис ДКП имеет API, вот, и через API мы можем интегрироваться с Сиемом. У нас есть реализованный кейс интеграции со СКУД-системами на производственных предприятиях, когда, например, система смотрит, что по СКУДу человек не прошел, на работу у него его нет на территории, а под его учетной записью запустился производственный процесс металлургический. Вот, и это, на самом деле, серьезная проблема вот, в промышленности. Соответственно, прилетают уведомления сразу там, начальнику безопасности там, промышленные да, его, его начальнику непосредственному, руководителю этого человека, начинают разбираться, а почему, собственно говоря, вот так произошло. Вот, либо обратная ситуация, например, у них, если человек больше 8 часов на работе, повышается резко производственный травматизм. То есть это прям реальная проблема у них. Вот. И если он не прошел, опять-таки, по скуду спустя заданное время, вот, то опять-таки формируются уведомления, алерты, и начинают разбираться, а почему он до сих пор на работе, вот, и что, что с этим не так? Вот, соответственно, с, с любыми подобными системами можно как из них принимать данные, так и в них отдавать наши данные. Роман, спасибо. И еще один уточняющий вопрос. Вот совершенно известно, что все существующие dlp решения делают теневые копии. ДКП также собирает обрабатывать информацию. Вот. А каким образом он собирает эту информацию и не повышается уязвимость второго решения, то есть находясь с ним в контуре? Да, ну смотрите, на самом деле действительно типовая ситуация. вот У любой DLP-системы большой архив файловый, и это отдельная точка уязвимости, в которой находятся практически все конфиденциальные и не только конфиденциальные данные компании. Вот, а мы же, когда анализируем данные, мы в базу данных пишем только эту информацию. То есть мы контент файлов анализируем, вот, но понятно, что если вот есть там 100 терабайт, мы себе не делаем еще одно хранилище 100 терабайт, где хранятся все файлы. У нас в базе данных хранятся только ссылки, там же мы помечаем там, эти данные, что они файлы там, 152, какой-нибудь банковская, тайно-коммерческая и так далее. То есть размер баз данных ну, в десятки раз меньше, чем э, размеры тех же самых там, баз DLP. Плюс ко всему, самих данных там нет, поэтому и данные можно аудиторам отдать, проверяющим, и не будет нарушения там, тех же самых э, законодательства по обработке тех же самых персональных данных. Коллеги, ну, я так понимаю, что просто тема новая, поэтому вопросов мало. Вот, по DLP-то уже все наелись за эти годы, у всех живые там, кейсы, внедрение, проблемы. Спасибо большое, мы будем продолжать э, так сказать, популяризировать это направление